Здравствуйте, с вами Сержик. Сегодня я вам покажу, как сделать э, маленький мини-салютик в Копатель Онлайн. Как видите, я продолжаю играть в Копатель Онлайн. Мое прошлое видео было ну, как, недостроено немного. Здесь все достроено уже. Э, и сейчас я вам покажу мини-салютик. Берем э, любые блоки Конечно, я поставлю белые и, и ставим их вот в таком вот порядке. Потом ставим вот так вот. Этот мы ломаем. И наводим черную нашу точку прямо посередине. Так, стоп, не попал. Вот. У нас должно внутри блоков такое получиться. И стучим дальше. У нас получается такой мини-салютик, кто-то называет его Гейзер, ну или как обычно. С вами был Сержик. до свидания, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии.